Ну что ж, всем привет, сегодня мы будем продолжать играть в Tomb, Raiders. Uh, Tomb Raider В принципе, игрушка мне понравилась, вроде как uh, актив на ней есть, люди смотрят Ну, не так активно, как другие игры, но все таки смотрят, это уже меня радует Игрушка мне лично нравится, поэтому я, в принципе, ее буду продолжать снимать, по крайней мере, до тех пор, пока она мне не разонравится. Ну и в комментариях пишите, где чего я неправильно сделал и так далее. Ну что ж, давайте приступим. Надеюсь, со звуком будет все нормально. И в этот раз микрофон не будет сильно громкий. Не будет там аудиокодыки все вот эти вот играться. Короче, посмотрим. В этот раз я записываю в две полоски аудио. Поэтому посмотрим. В крайнем случае отредактирую. Э -э давайте приступим. В принципе, в прошлой серии мы пришли вот в это место. Здесь вот у нас о, черепок вот этот вот наш. О, здесь у нас, о, собственно, наша пещера. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по настройкам графики, потому что что-то мне кажется, что с графикой что-то не то. Э -э так. М -м да вроде как все должно быть нормально. Вроде как все должно быть нормально. Ну ладно, давайте продолжим. Эона, Побежали. Я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за тринити. Тут грибочки какие-то, боровик, гриб с коричневой шляпкой, с толстой ножкой. Используется для снадобья выносливости. Э, прикольно, здесь можно будет что-то готовить, что-то приготавливать, и это круто. Э, тем временем мы пролезаем сквозь какую-то. Не знаю, что это даже такое расщелина может быть. Так, ну здесь Судя вода. Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Справедливо. Так, смотрим сразу, где что можно забрать. Во, вот здесь что-то можно забрать. М -м, это что такое? Это как Изображение на этом монолите совсем О, стерлись монолит. Не прочтешь. Монолит. Прикольненько. разломали вот так вот uh, проход отлично Ага, понял чуть не попался надо смотреть в оба здесь есть это uh, разные ловушки тем временем мы потихоньку идем здесь вроде как вот так надо идти знаете я бы обосрался честно вот от такого если бы я в реальности увидел столько крыс вижу uh, мыши крысы uh, которые бегут Тупо на тебя, я бы, наверное, все-таки испугался очень сильно. Камеры. Тем временем мы пришли в какую-то пещеру с. Камеры. Камер? Какие камеры? Так, заберем грибочки. Тем временем мы пришли в какую-то глубь пещеры. Здесь у нас находится вода. Я бы сказал, здесь прям озеро какое-то. Еще грибочки. О, еще какая-то штучка. Не знаю, зачем это все нужно. Возможно, это нам пригодится. Возможно, нам это не пригодится. Э -э -э -э. Ну, раз мы собираем это, значит, должно пригодиться. Хотя, есть игры, в которых... Так, что это там такое? Если попробовать залезть наверх... Если попробовать залезть наверх... А как это можно сделать? О! Можно залезть наверх. Так, понятно. Давайте попробуем. Ага, так давайте еще раз там есть какой-то какая-то штучка вот это так что это у нас тут такое и что у нас здесь Ага. у нас здесь какой-то вход нет снаряжения для дальнейшего прохождения требуется укрепленный нож понимаю у нас нет его то есть в целом я так понял здесь можно еще проходить и проходить это все так что это там такое М -м -м -м. ну ладно давайте спрыгнем так возможно сюда нельзя спрыгивать кто его знает давайте-ка это Давайте не будем туда идти, давайте не будем и туда идти. Что-то интересное, что-то прям захватывающее. Не люблю я, на самом деле, темные вот эти вот всякие просторы. Потому что на экране это будет плохо отображаться. Ну что ж, нам, видимо, вниз. В принципе, надеюсь, здесь никаких проблем не будет. Какая-то водичка какая-то водичка может быть озеро может быть что-то еще какая-то рыбешка ну, предполагаю что эта робежка будет нам еще очень его костяшки прикольно прям костяшки плавают плавают пока ну а мы можем плавать быстро да мы можем с в принципе, все нормально, просто это когда внизу спускаешься, там, в разные размытия, всякое такое, ну, не очень получается, когда гонюшки, вот, скример. Уже не первый раз вижу его, но, блин, постоянно, постоянно он пугает, а еще такая-то, настороженная музон. Так, ну что ж, ползем вверх, стараемся... <noise> по... по голове, прям. Представьте, у кого клаустрофобия или как она там эта болезнь называется. И вы такие поползли по вот этой вот всей территории. Ужас. Брр. Честно говоря, я не люблю в такие расчеты на залезать. У меня прям огромная нелюбовь к этому. Вот я вот из-за вот этого. Застрянешь и все. И не это. И не вылезешь. Ну, нам тут повезло, мы смогли вылезти. Ну изображение естественно это делает вибрации все такое тем временем мы вылезли И это уже считай хорошо так надо посмотреть сколько у нас идет запись о 11 на данный момент значит, о... значит то значит где-то до 12 10 может быть будет идти запись этой серии Ну посмотрим Плюс-минус. Нужно найти храм, который ищет Домингес. Ага, сюда мы не можем пройти. Что-то я вот здесь какую-то фигню видел. Нет? Нет. Окей. Так, сюда мы пройти не можем, значит здесь. Аккуратненько, аккуратненько. Вот. Вот здесь какая-то ходня. <звы> Ловушки на всех углах. Ну, это же Майя. У них тут все защищено. Так, давайте вверх. Нет, локации красивые. Я в первой Леона, серии об этом я говорю. Я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара. Используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Так, ну пока что в принципе легко. Нет. А вот и первая смерть. Вот и первая смерть. Иона, я на месте. Так, это в мы уже слышали. подземном храме. Хорошо. Ого, хреново! Лара, взрывчатку. Я заметила, из-за этого и толчки. лезем. Тут пирамида, я заберусь наверх. Надо делать все очень и очень быстро, пока возможно. Так, что у нас здесь? У нас здесь какая-то штука. Так, взять. Древесина. Древесина, возможно, нам это будет полезно. Так. Мы можем сюда спуститься. Лара, как дела? Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе. Что-то происходит. Так, противовес. Но противовес делается вот так. Ага, так не то. Нельзя? Да нет, можно. Так, давай. Спускаем эту тележку. В принципе, это очень легкие загадки пока что идут. Противовес сделался. Дальше будет, естественно, все сложнее и сложнее, загадки. Это же все-таки такого жанра игры. Я нужно сидеть, думать что-то. Ч ⁇ за звук? Ч ⁇ за звук? Ужас. Так. Так, в какую сторону мне? Ага, в ту. В ту же, да? Да, в ту. Ух, повезло. Э -э -э, давай. Нет! Понимаю. Так. Куда нам? Вот туда. А, черт. Опять все это паркурить. Не люблю я паркур. Не люблю я паркур, серьезно. Ну, это прям... О, повезло хоть от этой точки так что нам делать прыгать повезло oh, черт, нет! вот этот вот, кстати говоря опасно это очень опасно так наша задача есть повезло допрыгнули Ищем, что здесь можно посмотреть, залутать. Вот здесь что-то можно посмотреть. 12 опыта. Мамский язык. А папский будет? Или только мамский? Так. Больше здесь ничего взять нельзя, да? Давайте смотрим. Нет, больше здесь ничего нельзя взять. Значит. Поползли. Не, игрушка на самом деле довольно темная вот в некоторых локациях. Но оно для этого и стоит, в принципе. О, так, с. Но для этого и сделано. Типа все, чтобы... Фреска какая-то. Для того, чтобы пугать, для того, что такое это. Создавать ощущение страха, погруженности. Так, туда нам не надо. О. опа можно туда чего-то пролезть посмотреть что там там я ни разу не был кстати говоря я только сейчас заметил что туда можно как-то пройти иногда надо так оглядываться иногда можно найти что-то очень полезное. так это что такое это золото, кстати говоря, золото, это прикольно. Какой-то ящик. Сундук с сокровищами, сундуки редкие ресурсы и древние артефакты. Открыть нельзя. Не получится. Ну ладно. Зато золото нашли, это уже хорошо. Ну вот сундук. Сундук, ладно, сундук надо запомнить, что он здесь. А вдруг, типа, мы сможем до сюда дойти как-нибудь опять. Так. Ну, как всегда, в принципе, уже не удивили. Уже не удивили. Хотя в первый раз я, кстати, попался на это. Во, вот здесь будет самое-самое запарная Платформа застряла. Помню, когда я это. Тестировал игру, тестировал железо. Ну, я аж купил себе новый процессор. И мне нужно было протестировать, насколько хорошо все это работает. Ну, так вот. Я тестировал на этой игрушке. <laughs> и чтобы вы понимали, вот здесь вот, на вот этой вот локации, именно вот здесь, на этой головоломке, я заставил где-то на час. Ну, полчаса-час. То есть это... Надо избавиться от этих обломков. Ну и вот это вот, надо избавиться от этих обломков, я просто круглосуточно слушал, так сказать. Э, так, резать не надо. Так. Наша задача, чтобы вы понимали, сделать вот такую фигню. Вот так. Э, теперь C. Надо избавиться от этих обломков. После того, как мы повернули вот эту вот полоску, видите, здесь есть деревяшки вот эти. После того, как мы их повернули, мы можем спускать вот эту тележку. Спускаем тележку. Отлично, она встала ровно на вот эти вот рельсы, можно это назвать. Теперь наша задача, наша задача повернуть это. повернуть нужно нам в другую сторону таким образом чтобы мы могли вот в этот механизм как-то зацепить так эту можно уже обрезать нам уже больше она не нужна теперь наша задача вот так сделать. теперь мы завязали так сказать веревку видите у нас здесь как бы она привязана и нам надо поднять о, этот механизм. Вы не поверите, я руками пытался это поднять, а не с помощью механизма. С помощью механизма, понятное дело, это легко делается. Так, ну и последний штрих. Обрезать. Ну и все вот откроется. Я сначала думал, что она отломится, типа... Но нет, она не отломилась. Мы же видели, что когда мы там ползли по этим всем катакомбам, она там отломалась. Ой! Отдаю, так сказать, дань своему пот потерянному времени здесь, и мы идем дальше. И мы идем дальше. Параллельно будем искать, где чего можно посмотреть. Ну, параллельно сохранения всякие идут. Вот, здесь какая-то штука есть. Честно, я вообще не знаю, вот, что это за элемент. У нас есть инвентарь вообще. Э -э, давайте посмотрим. Горячие клавиши. Экран, мышь, назначение клавиш. Вот. Так вперед назад, влево-вправо, ходьба, взаимодействие, проезжок, констикт выживания, всплытие, погружение, рукопашное разговор, огонь изготовле... изготовления, альтернативный огонь, особое изготовление, прицеливание, приближение, перезарядка, следующее оружие, предыдущее, дневник, голосовой чат, пауза. Понятно. Короче, нету. Нету здесь этого. Сделал ошибку. Сейчас опять ползти Сейчас опять ползти по этой всей фигне. А, повезло. Повезло хоть не с того момента. Так, что нам здесь надо? Нам здесь надо сделать следующее. Нам нужно в эту сторону ползти. Ох уж, эти летучие мыши. Так, э -э да, вот до сюда. Теперь ползем вниз и спускаемся. <Слышко> ну, в принципе, мы дошли до ключевой точки. Довольно быстро, относительно того времени, которое я в прошлый раз потратил. Иона! Да, я тут. Иона, я вижу фреску.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 землетрясение, извержение вулкана по всем канонам нас вот это все ждет. Ну, у Мая Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Хм. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. <звы> Не, но ну, только глупый человек не понял бы, что здесь нужно двигать. Прям полоски, видите, нарисованы. Ну, я думаю, тупой только не догадается, что это надо пододвинуть. Невероятно. Выпишите загадки. Иона, я нашла кинжал. На нем есть надпись. Ключ к сердцу и шчель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец. Давай, все. Ч ⁇ Лара, к тебе идут патрульные. Ну что ж, как всегда. Началось. Что я наделала? Ну Черт. что она делала? Что поделать? Иона, поднимись повыше. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. Ну, что нам остается? Кинжал забрали. Они Кто? Доктор Домингес и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Тогда начнем осаду. Да, для этого и нужно подкрепление. Вылезли из... Сегодня прибудет Домингес. Да я понял. Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут... А чем я по-твоему занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Ладно. Надо убедиться, что все работает как надо. Ну, в принципе, не судьба. <свы> как там дела с насосом? С насосом отлично, в принципе, он работает. тебе работает. обращаюсь. Ты закончил с насосом? Да закончил. Отстань ты уже. Так, наша задача теперь отстреливаться. Помоги подготовить освещение. Операция блокад начата. Местных рабочих живых не оставлять. Вот <связь> черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Не, ну это легко. Как думаешь, что здесь? Не знаю. Но говорят, приборы тут зашкаливают. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир Ру. К нам инспекция, готовьтесь. Черт! Не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Кто это там у ворот? Археологи уже здесь. Уже? Ага. Операция Blackout идет с опережением графика. У нас К нам инспекция, готовьтесь. Движемся дальше. Так. По-тихому, по-тихому. Кого тут еще можно обчистить? Пока можно обчистить что-то, надо обчищать потому что дальше нам такой возможности не дадут. Так, здесь можно кого-то обчистить. Здесь нет никого. Окей. О, вот здесь можно еще обчистить. Вот здесь что-то взять. Все, в, в принципе, здесь суда. мы все забрали. Нет. Точка надо спешить. Так, давай избавимся от трупов. Ты, следи за полицейской волной. Когда доложит о звуках стрельбы, сообщи. Рурка подкрепления уже в пути. Нужно подготовить все к их прибытию. Черт возьми, она на нас охотятся! На нас заходит! Так, так. Все? всех ну, наверное. так забираем все что можно все что можно забираем Так, здесь забрали здесь забрали на самом деле довольно быстро разобрались с ними то есть я думаю что они будут какими-то серьезными противниками наверное здесь поставился надо было проходить столько всяких этих нычек Готовьтесь. Ох, вот Открыть огонь! Понимаю. Она нужна живой. Понимаю. Она убивает наших! Твою мать! Вас понял. Вижу цель. Отряд Эпсилон. Не Сурасу. люблю вертолет. Я вообще не люблю стрелять. Когда кто-то Это сбит... твой последний а, танец! Черт, подкрепление! За... А, вот, Что-то не так! Тут утечка! Ох, нифига себе! Вот это фонтан! Прием! <с> Мы видели столб огня! Ты живой? <с р SU> не стреляй! ты же одна! Столокров! Рядом со мной! <с мастер> <просу> <просу> fading, Подмога подошла! Вы с этой сучкой не можете справиться? Конечно. Давай, не жалей сил в последний Замечен противник. надеюсь на этом все. все. В этот раз довольно быстро всем со всеми справились. что то как-то совсем не дали жару. Ну что поделать, обычные обычные люди. Что с них взять? Что здесь можно? Еще вот этого облутать, вот этого облутать. У этих забрать, у них сок всего валяется. Вот этого. О, вот там еще кто-то валяется. Столько всего, на самом деле. Ну-ка, что я еще могу потерять? Так. смотрим смотрим смотрим ага в принципе все забрали все что нужно все забрали побежали так здесь что-то можно золотать да здесь можно золотать ломаем все открыли отлично не но пострелять тоже дали в принципе это круто Как всегда. вначале этой игру нельзя. Стойте! Пойти. Не трогайте ее. Лара Крофт. Как злобный дядька? М? Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Странная фигня какая-то. Ключ, Чакчель. Я посвятил ему всю жизнь. Не, ну пришество а у него, конечно, крутится Отдай его безопасности не у тебя а зачем тебе он даже если бы был у нас зачем мы тебя дали бы я даже подумать не мог что ты его возьмешь этот ключ и лорец позволят преобразить мир не будет слабости, зла и всего вот этого. Там был нет, был нет. Но без Ларца. Апокалипсис, смерть, солнца. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Придет цунами, и это... Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Ты поступил бы так же. Боже. Да. Забрав ключ, ты дал ход апокалипсису. Ты осознаешь весь масштаб трагедии? Очищение началось теперь мое дело остановить его пока не поздно очищение ну конечно забрали ключ теперь все будет Ой, не очень так сказать но от цунами надо будет избавляться каким-то образом не ну ты на своих двоих не убежишь Так, ну что ж, поплыли. Что остается нам еще? Ох, помню, помню, как много времени я из-за этого, типа, умирал. Так. Каждое сопряжение с каким-то предметом ⁇ это смерть. Знаете, тут это как бы сабвасер вступа. Так, и куда нам? Сюда. Теперь сюда. Так. Отлично. Ну, конечно, машина. А, еще и здание. Бум. Так, ну ч ⁇ куда нам? Ч ⁇ куда? Как много трупов? Золота здесь, что-нибудь можно, пока мы плывем? Вряд ли. Ну вот кислородика заберем. Нам сюда. Ну и как мы это откроем? Ну давай, давай, давай, давай, давай, давай. Открой Ужас. Нам сюда. Жесть, конечно. Ага, понимаю, понимаю. Крупы вот, там плавают. Ч, вс? Смерть? могли выплатить отлично надо забраться повыше справедливо только вот где-то повыше идешь тоже хороший вопрос так аккуратно О, отлично чуть что так сразу Так-так-так-так-так. Побежали, побежали. Ай-яй-яй-яй-яй. Побежали. Так. Понимаю. А почему она, кстати, не ползла вперед? Вот это вот я не могу понять. Она могла-могла ползти вперед, во. Ну ладно, один раз смерть была. Не страшно. Хотя это будет продолжаться некоторое время. Обидно, обидно, что мы его спасти не могли. но что поделать. Так, вверх, вверх. Такой вот апокалипсис. Ничего не поделать. Кто бы. Кто же знал, что взяв один такой вот маленький ножичек, у тебя появится аж целая катастрофа в мире? Лара! Не берите нигде никакие ножички, я даже из своего он, он, он, он, он, <сх> из своей Домингес. кухни, а то вдруг у. начнется апокалипсис. Домингес, кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала тринити то, что они искали. С помощью лорца и кинжал он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю, он надеется искоренить грехи и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить.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 Ну, в целом, рациональненько, так сказать. Хотя, судя по тому, как мы начали игру, если вы помните и смотрели первую серию, мы должны были понять, что. самолечка то не особо-то и твердый будет. Но цунами то еще. Ужас, конечно. Такой красивый город был. А сейчас это все в руинах. Почему? Потому что. Вот так вот произошло. Взяли ножичек. Ну, сейчас посмотрим, как о, мы о, очередной раз упадем. Ну и на этом серию закончим.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 Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Неужто мы в конце игры будем сражаться с Кукульканом? Ужас. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем. Что там? Гораздо мертвым. Это при... она! Гораздо при... близнецами. не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Если бурить ну по треск, конечно, сначала да. цунами, потом буря, потом что? Потом что-то еще, а потом у нас о, извержение Игель, вулкана. Мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куак Яку. Давай. сейчас тряханет ну да в принципе тряхануло Черт. что ты делаешь Я его ну все остальное мы в принципе видели в начале игры нам решили это не показывать. Ну так, отрывками показали, что, в принципе, оно связано. Где-то висим. Где-то висим. Не, ну, кстати, прикольно, так отрезало... Знаете, так это тупо одно с идеей не знаю <свёздное> отрезала, и мы в каких-то джунглях. По, глазам, по лицу порту <свист> ну что ж на такой ноте на такой ноте я предлагаю завершить игру сегодняшняя серия была довольно таки э, мрачный э, чем могу еще сказать в принципе Всем спасибо за просмотр, если вам нравится, ставьте лайки, пишите в комментариях о том, что вы хотите новую серию, или же что вы хотели бы по подлиннее, там короче серии, как вам удобнее. Ну а с вами был, как всегда, я Макс, до новых встреч, пока.